Всех приветствую на своем канале. Давно у меня не было распаковки. Такой вот конвертик. Весит он 7 грамм я не знаю, весит ли с пакетом или чисто содержимое. И стоит 1 доллар. Товар не отслеживался. Давно ничего не заказывал, даже не знаю, что там может быть. Честно. Ага. А, это опять рыболовные снасти. Так называемые такой вот фирмы не буду произносить слух вот такие две интересные они довольно красивые не знаю как понравится мне рыбка мне вот больше нравится вот с блестками и не знаю можно будет их открывать лучше не, не буду пускай не мало ли там вакуум нарушить ссылку я дам в описании вот такой чисто китайский шел этот товар где-то около трех месяцев кстати да заказывали мы в декабре в конце декабря пришел он сегодня у нас 15 14 марта два с половиной месяца шел такая небольшая распаковочка Все, ссылки если найду надеюсь найду дам описание и Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся еще. Надеюсь, будут еще распаковки. Сейчас пока нечего было заказывать. Но это заказывал человек на себе по просьбе.